Вот такой у нас классный бассейн с темной водой. Сегодня здесь соревнования по водному пола. Играет Аква. И Черном море 1948. Вот да. А кто там выигрывает? По-моему, Черном море выигрывает. Да. Я С... так думаю. Мы болеем за что? Черноморье море еще один да. забил. Счет 2-5. В нашу пользу. Черноморье. Ну тут просто проплывный бассейн, здесь ничего не написано. 50 минут, 20-25 лет. Да, все. Массаж, сауна, джакузи. Свободный доступ не, не, не, не. к пенсионерам заявил. Да, сука. А когда? 45 пять минут. Сука. Я виноват 30 лет. Вот это 5 лет в начале школы ну, Хорошо, русские, хорошо русские, да. говорите. Да. А теперь молодая, не знаю. Иначе власти не любят русский. Это ну, большая глав... ошибка. Главное, что на... народ любит. Да. Да. Мы как братья ну, решили ну, люди, люди любят, это главное. А теперь... Ничего, еще по Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет очень интересно. Сегодня мы снимаем плавательный бассейн, самый большой вар. Здесь, в этом бассейне сегодня не проводится занятия, не меняется вода. Во втором бассейне происходит сегодня соревнование по водному пола. Сегодня в бассейне купаются чайки. Бассейн с подогревом. Да. Давай я сейчас чайкой махну, и они залетят. Давай, покажи. Давай. Сегодня в бассейне купаются чайки Сейчас чайки облетели и снова седут Тут занимаются спортсменами мы посмотрели с вами плавательный комплекс «Приморский». Как вы успели заметить, комплекс имеет два больших бассейна. Детский бассейн, там вот пустой сейчас, потому что он работает только в летнее время. Также тренажерный зал и спа-центр. Первый бассейн, в котором сейчас происходит соревнование по водному полу, предназначен в основном для занятий спортсменов, спортивных клубов водному полу, синхронному плаванию, прыжкам в воду. Там есть специальная вышка. Во втором бассейне тоже в основном производятся тренировки детских и других спортсменов, а также используется для обычных граждан. Ценники для абонементов и посещения я сняла там прежде того. Пенсионерам, как приятно, всего только нужно заплатить два лева за 45 минут занятий. Ну, а все остальное вы увидите сами. Расположение этого комплекса на пляже делает его уникальным. Спасибо, что были со мной. Всем спасибо за просмотр.